Всем, кстати, кто хотел увидеть фавелы, посвящается. Я как будто Нуталина влюбнула. Есть вероятность, что меня ненавидит половина вагона. Сейчас э, здание заброшено, пустое. Из него еще и крики какие-то доносятся. Мои друзья часто спрашивают меня, «Алло, когда будет пляж? Если ты в Бразилии, то где пляж?» И как вы знаете, я живу в Сан-Паулу. Это самый большой, самый густонаселенный город всего континента. И Сан-Паулу находится вообще не у воды. Поэтому никаких тебе пляжей, никаких тебе океанов. Сегодня я решила положить конец этому безобразию. И поэтому прямо сейчас с этой автостанции я отправляюсь в Сантус. Vamos? Vamos. Поехали. Поехали. Para finalizar, lembrar que é proibido fumar e consumir bebida alcoólica dentro do veículo. Tudo bem? Tudo Boa bem. viagem a todos. Obrigada. Ah, O não beijam, não no autobus. Ah, eu só Santos. Ah, não fala português? Não. Olá, russo. Ah, russo? para a Rússia. Vixe. Olá, tem uma discussão? É, que vocês não vão entender, mas eu acabei de conhecer a nossa amiga eu, aqui. Eu, eu vou fazer a legendas. Vai fazer a legenda. Eu vou tá indo, indo, indo para onde? Para a mesa, Baby. É? Ela está indo para a Rússia, para a União Soviética, eu acabei de conhecer e tô vendo aqui essa câmara aqui. Gostei muito. Tá? Parabéns pra vocês aí na rua, sair, tudo Parabéns. de bom. Parabéns. Deus, ele é santo. Próximo a mima! Бригада, мы это бригада. Вот вы просто можете представить себе, чтобы в Курском вокзале к вам подошел охранник и начал вас обнимать. Желать вам приветов и хорошего настроения. С виды домик, в котором мне довелось остановиться, выглядит довольно-таки прилично. Но уже на пороге меня встретила бразильская железобетонная логика. Лифт. Здесь написано Непарные и парные. Непарные и парные этажи. Через некоторое время использования лифта охранник рассказал мне, что это никакого значения не имеет, все лифты останавливаются на всех этажах. Все нормально. По стечению обстоятельств это именно то место, в котором мне довелось остановиться Сантос. Ну так получилось. И прилично снаружи домик таил свои сюрпризы внутри. Просто в комнате нет окна, а в туалете оно есть. Блин, я честно не привередливая. И я много видела разных квартир в Бразилии, но таких чудес логики я еще не встречала. Утричкам было принято решение позавтракать просто в местный подарей это вот такие булочные, где все здесь всегда едят. Просто хотела вам сказать, если когда-нибудь вы разрезали булочку вдоль, клали туда немножечко колбасочки, помидорчика, сырочка, отправляли это в микроволновку, а потом просто этим завтракали, вы готовили традиционное бразильское блюдо, которое называется «Бауру». Изобретено оно в штате тоже Сан-Пау. И вообще они им очень гордятся, поэтому «Лучечек». В общем, город, как обычно, складывает смешанные чувства и прям рядом с колониальной архитектурой, которая могла бы приносить деньги, туристов, всего остального, стоят вот такие конструкции, люди, в основном, в своей дружелюбные, а, это же пляжный город, поэтому на улице можно встретить всех подряд. Ола. Ну, конечно, пляжный город, а в Бразилии во многих городах люди просто ходят по улице без одежды. А это Сантус Сверх. Ну и в целом, на самом деле, большинство городов Бразилии выглядит примерно так же. А теперь пойдем туда, ради чего поездка засевалась. Стандартная легенда о том, что бразильцы каждый уже день проводят на пляже. Ну, конечно, ничего такого нет по факту, и сама Бразилия по размеру довольно-таки большая. У многих городов нет выхода к воде, и поэтому поездка на пляж – это часто прям событие. А вот это был просто прекрасный момент. В этот момент я поняла, что пересекла океан, и что в Ялте, что на бразильских пляжах – чебуреки и вареная кукуруза. Ну, это так мило и иронично одновременно. No, eu sou né? Sozinho? Sozinho. Só você? Sempre aqui. todos os dias? Não, quando eu venho, né? Eu sou de São Paulo. Mas por quê? Me sinto bem. Fazer bem para ecologia, né? Sim, claro! Mesmo, né? Sim, sim, sim. E educar, né? As pessoas olham e a cabeça assim. Mas outras pessoas... Continua jogando lixo? Eu sou essa primeira vez no eu Brasil mesmo. que é alguma. Mas eu sou limpa. japonesa, mas que mora aqui mas tempo. Mas melhorou bastante. Já antes era pior, eu carregava 1 sacos. Muito obrigada. Ah, pra nós, né? Muito obrigada. <risos> tchau, tchau, tchau. tchau. Обалдеть просто можно! Господи, просто человек добровольно пришел и чистит океан. Я вообще никогда здесь такого не видела, честное слово. Не знаю, что бы это значило, но ребенок на песке написал «Help me». Жаль, я не могу забрать его и увезти в Россию. Больше никто не узнает о его призыве к помощи. Поехали дальше. Защита напиточка на пляжах Бразилии просто не может не радоваться. Ну, казалось бы, что сложного? Толстый пенопластовый стакан. Ничего не нагревается, все вообще замечательно. Гениальные бразильские технологии. Светофоров нет. Написано, помашите рукой, и вас пропустят. Но мы махали. Целая толпа, все махали минут пять. У -у -у! Меня пропустили! Водитель заулыбался. Сараза! Мать! Вот это табло. Добрый вечер. Вот это классно. Блин, представьте, здесь когда-то такой трамвайчик, прям вдоль всего пляжа гулял. Скорее всего, это было очень красиво. Все, в центр, посмотреть, что там в центре у них. Говорят, что это симпатичное есть. Потому что ничего так не интересует меня. Больше, как исторический, блин, центр. А, какая классная тарандайка. Вот я на нем сейчас поеду. Блин, да это более исторический прикольный аттракцион, чем все то, что я видела вообще в Сан-Паулу. Час двадцать в Сан-Паулу, и у вас есть возможность почувствовать колониальную Южную Америку. Это офигенно. Вот это фишка в Бразилии, к я до сих пор не могу привыкнуть, то, что это же так очевидно и логично Доконные созданы для того, чтобы Стрясти с туристом И здесь Поэтому ничего не работает И людей вообще на улицах практически нет То есть не ждите логики, что в выходной Вы приедете и все для вас будет работать Там кафе, рестораны и так далее Нифига не работает Я не хочу выходить! Еще хочу поехали, пожалуйста! Это было так круто! Короче, скорее всего, есть вероятность, что меня ненавидит половина вагона. Мало того, что я сидела на самом нормальном месте, вообще возможном в этом поезде, так я еще и по-русски постоянно трендела, что-то снимала. Ладно, все равно невозможно разговаривать громче, чем разговаривают бразильцы. А это музей пиле? Причем здесь музей пиле, казалось бы. Вы понимаете, 100 рублей! Я в своей жизни 100 рублей вообще никогда так полезно не тратила. Просто лучшее вложение ever, лучшее вложение, лучшее. Ты ушла, все, я ушла из кадра. Ушла из кадра. Красиво. Циркушка, циркушка, вообще ничего нет особенного снаружи, а внутри красота какая. Короче, пацаны, шок-контент. надо там пробы прогулок. В храме обнаружен туалет. Нормально выглядит, кстати. Почему нет? А снаружи церковь выглядит вот так. Почти никак. Ну, очень простецкий. Ну, такая португальская церковь. Всем, кстати, кто хотел увидеть фавелы, посвящается. Вон они. Ну почти в каждом городе они здесь есть, здесь в все они выглядят довольно-таки цивильно. Я небольшой фанат, ну вот живут так люди, что с этим поделать. Ну, просто капелюшку издалека вам покажу. Аааа, -а -а, сейчас хочется руки кому-то взять и оторвать! Тому, кто не может это вот отреставрировать, блин! Или вот это, или вот то, или вот так! Все ладно, я еще успокоился. А, -а, а, сейчас убью кого-нибудь! Ладно. Мы сейчас там, где лучше вообще не снимать и в принципе не быть, когда здесь нет людей. Потому что это самая старая часть города. Когда-то это было здание конгресса. И что ли не главное, блин, ну конгресса здания, что еще? Сейчас э, здание заброшено, пустое, из него еще и крики какие-то доносятся. Короче, ну оккупировали его бездомные. А, это одно из центральных старейших зданий вообще было, когда то на при в город. Я просто. У меня холодный пот. Я пойду отсюда. Я вообще не из робкого десятка. И Бразилия в целом ну, не суперопасная опасная страна. Ну да, как и везде, есть места, куда в принципе не стоит ходить. И после Фавел по опасности это всегда, конечно, старые здания в центре оккупированные. И рядом с такими местами ты просто снеженка в ладошке. То есть. Э, может, просто уже и не надо тут? Тут все наоборот. Совершенно пустая улица, тихая и спокойная. Это признак опасности. О, oh, вот, я подхожу к музею кофе, уже пахнет кофе прямо здесь. А, мое мнение насчет Сантуса. Здесь классный исторический центр, он намного больше сохранен, чем что-либо где-либо я видела. Здесь не так грязно, здесь нормально. Здесь не так много бездомных, здесь музеи классные, храмы. Город довольно маленький, но все равно прикольный. Купаться здесь нельзя. Ну, можно, конечно, на лучше купаться был самый главный порт, из которого кофе отправлялся во весь мир, и сегодня это главное место, откуда бразильские фрукты и все остальное отправляются во весь мир. Открыточная такая улочка классная, для хорошего, короткого променада на выходные Сантус. Еще чуть не забыла сказать, что помимо, конечно, пиле, там, кофе, всякого вот такого, Сантус еще заменит тем, что вдоль всей этой набережной дома, которые стоят и смотрят на океан, они не супер дорогие, потому что их строили в режиме, нет времени объяснять, лепи горбатого к стенке, и поэтому они не глубоко уходят под землю вообще на какие-то там несколько всего метров. Поэтому дома очень сильно наклонены то одну сторону, то другую. И куча все время каких-то видосов в Инстаграме про то, что люди кладут на под бутылку, она там катится, мячики катаются по квартирам и так далее. Я завершаю эту поездку в этот прекрасный Сантус на самой лучшей ноте песни из Коста-Рика. Говорю, музыка, не говорю, бразильская, бразильская". Звуки волн настраивают вас на то, чтобы поставить лайк этому видео и подписаться на канал. А жизнь иммигрантов в Бразилии продолжается. И если вы пропустили ролик о том, с чего вообще все начиналось, он вон уже ждет вас в правом углу. Ну все. Все мои объятия.